Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 17 июля, это воскресенье и, соответственно, традиционный еженедельный обзор событий на фронтах украинской войны, что здесь случилось, ну и также немножко поговорим о событиях вокруг того, что случилось и что можно ожидать в ближайшем будущем. Ну, основные события, как и раньше, происходят сегодня на Донбассе, но что было заметно уже на протяжении всей этой недели? Украинские вооруженные силы упорно держат линию обороны в районе э, с южнее Изюма, то есть северо-западней Славянска. Очевидно, противник не хочет сдавать своих последних удобных позиций, прекрасно понимая, что дальше российские войска, развивая свое наступление, начнут широкий охват Славянской Краматорской группировки и далее понятно, что ее судьба будет предрешена. Именно по этой причине туда бросается огромное количество средств. Российские войска очень мощно работают здесь и авиация, и артиллерия предпринимают постоянно попытки прощупать позиции ВСУ, но они неизменно наполнены все новыми и новыми контингентами солдат, которые подбрасывают и подбрасывают с юга. Это говорит о решимости Киева держать эти позиции во что бы то ни стало. А вот южнее, вернее юго-восточнее, в районе Северска, Солидара и Бахмута, решимость в гораздо менее заметна. Здесь на протяжении предыдущей недели были заметны продвижения российских войск вперед в районе Северска, в районе Солидара, идут бои на окраинах Северска. Российские войска пытаются охватить город из севера из юга. И в целом участь этого города уже очевидно предрешена. Также идут бои на окраинах Солидара, то есть на протяжении этой недели российские войска и луганская народная милиция вышли на окраине солидары и здесь также идут бои а еще происходит наступательная операция в районе южнее бакмута Ну, к сожалению то предположение которое вернее то надежда которую я высказывал прошлой неделе о том что к концу данной недели мы сможем срезать вот этот новолуганский котел она не подтвердилась тем не менее на протяжении всей недели союзные войска пытались выдавить отсюда войска противника либо взять их котел но безуспешно хотя и нанесли им очень большие потери. Ну и также по действиям украинской команды очевидно, что вообще задача удержать эти рубежи у них не стоит. Главная задача Северско-Солидарско-Бахмутового направления является удержание противника как можно дольше на этих рубежах, чтобы подготовить новый рубеж обороны, который должен проходить примерно километрах 20 западнее и который на очень удобных позициях на возвышенности будет прикрывать подступы к Славянску и Краматорску. И также на этой неделе активизировались боевые действия в районе Авдеевки, в районе, опять же, Угледара, а еще в районе Херсона-Николаева. Украинские вооруженные силы пытались, пусть и безуспешно, контраковать из района Кривого-Рога, но это все, как говорится, боевичное значение. Тем не менее, очень похоже, что в самое ближайшее время география боев заметно увеличится. От Харькова, и я так думаю, до самого Углидара. Похоже, что российское командование решило расширить географию наступления. И я ожидаю, что и на Харьковском, и на Донецком, и на Угледарском направлении интенсивность боестолкновений будет только нарастать. Причем также на предыдущей неделе стало понятно, что в целом союзные силы решили проблему применения новых американских реактивных систем залпования «Хаймерсов». То есть, если недели раньше было несколько очень мощных и удачных ударов по российским складам, а также командным пунктам, то на протяжении этой недели о таких ударах мы не слышали. Потому что российское командование предприняло ряд действий, которые сделали эти удары бессмысленными и в целом украинские вооруженные силы от них отказались. Также сегодня было уже видео, которое показывает, что российские войска постепенно вычисляют. Реактивные системы залпования Хаймерс и постепенно их уничтожает. минимум одно подтвержденное видео сегодня российским командованием было выложено. То есть в целом можно подытожить, что определенная оперативная пауза на донбасском направлении уже закончилась. Российские войска начали продвижение в район Славянска Краматорска. Более быстро здесь продвижение, как сказал, выше в районе Бахмута, в районе Солидара, в районе Северска. Тем не менее, очевидное намерение российского командования закончить эту операцию ровно так же, как Северодонецк и А еще важным итогом предыдущей недели стало то, что в целом российским войскам удалось сорвать попытки контрнаступления украинских вооруженных сил. Сил на правом берегу Днепра в районе Кривого Рога и Николаева. Здесь украинские вооруженные силы получили мощное огневое поражение и вынуждены были отказаться от любых серьезных контратакующих действий на этом важном для себя направлении. И таким образом к 20 июля, то есть очередного раунда встречи так называемых спонсоров украинских вооруженных сил в Рамштайне, Украинские вооруженные силы не смогли представить ничего. Никаких контрнаступлений и даже хваленные хаймерсы к сегодняшнему дню перестали быть эффективными. Ну, Вернее, эффективность, безусловно, они свою имеют, но в целом российские войска научились с ними справляться. Вот это примерно то, что произошло на предыдущей неделе. На этом меня по этой теме на пока все. До свидания и до завтра.